Доброе утро. Папа, есть салат зачем-то. Не знаю зачем. Зачем ты ешь салат? Есть хочу. Есть ходишь. Там есть мясо и купаты. А мы с Максюхой пьем чайок с овсяным и Потом. Mm -hmm. Чем мы будем делать потом? Раз и два. Потом куда пойдем? Купаться. Папа, куда мы пойдем? Купаются. Купаются. Mm. Меня вчера кто-то очень-очень больно укусил под глаз. И я этого жука нашел и убил. Второго уже. Mm -hmm. Раз и два. Да? Находу их тут куча водится. Ты что расскажи? О, интересно, что было за ночь. Расскажи. Давай, говори. Говори. Не сдавайся. Ты герой молодец. Ложились лучше а ты... спать. Что-то бульдохнулось в воде. Что-то нырнуло в воду. Mm. По ощущениям было. Я пошел посмотреть. И передо мной еще раз бульдохнулось в воде. Вот такая рыбелка. Здоровая. Вот. Такие пироги. Ну напугались мы, как будто что какой-то бобер. Mm -hmm. Покажи свою ногу. У тебя прям такие тут бугры растут. Как ты сейчас гараж? Я? Максим опять таскает ветки на костер. Мне вчера очень понравилось. А, а то просто... Чтобы не вот, мам, так что сейчас а... допиваем чай. Что, Я, вот допиваем чай и шлепаем купаться. Вот туда. Посмотрим, как там чая-то. Максим просит похвастаться. Иди показывай. С обязательном. Иди показывай. Один. Один километр. сколько я один весок насобирал. Обалдеть. Это Максим так сильно хочет вечером костер, да? Да. Давай вот так вот. Вот так вот. А второй вниз. Он ну, он хотя бы так. Мало А давай наш. Давай меня в жужицку дай. Все, собираемся купаться. Созванивались с мамой, и она может быть к нам приедет в понедельник. Сегодня, короче, четверг, и она приедет либо в выходные, либо в понедельник. Но это тоже не точно. Ей хочется на природу. Если она найдет с кем доехать до нас, то она доедет. Папа, какой мы здесь уже денек? Третий, Как, по-моему? Третий. два с половиной. Ну, третий. Иди, только тамыл, ты провалишься, так что лучше иди там. Да. Там дальше песочек. Да, да. Сегодня Максим нам пробирает дорогу делает. Нет, нет, нет, нет, нет. Так, стоп, стоп, стоп, покажу эксклюзив. И это стрекоза. Была. Сейчас выйдем, покажу. Максим такого никогда не видел. Зая папа видел, не видел, видел. А, это. Смотри, это кокон стрекозы. Папа, <сос> отмахивай от меня со спины. Стой. Нифига, там шагай. была стрекоза, она из него вылезла, и это выродилась. Да выкинула. Ее? Да, конечно, нафига она нужна. Да. А я видела, как они рождаются из этих коконов, вообще классно. Мама, дитя такой... Хорошо. Кадр какой красивый. Я бы... Папа, ты очень красивый. Спинку только выпрями. Я бежал. Я. Бабушка просит нам показать чайек, поэтому мы сейчас опять пойдем к чая там и будем показывать чаят, Да? Да, мам, только их личку не видел. Вот. Утки. вот, вот тут сидели, только что Блин. Здесь остров, остров такой полумесяцем. И вот там заканчивается. На Иди, а туда Блин, они такие были, малюсенькие. Уж, кроме как и на нашем канале. Да. Экклюзивчик. Первые шаги – чаенка. Чаенка. Ну вот на эти яйца не уступить. А мы до тут дойдем, думаешь? Там какое-то болото он. то Там вот еще малюсеньки, ну, они смотри, такиточки складываются, углубленятся. Вот еще одну малюсенькую тоже вилю, уже. А вот прям бежал, как классно. Вот он. <съех> вот там вот, он бегает, вон прям два, два, два цыпленка по острову. Вон три цыпленка <съех> по острову. Вот такой, маленький вот лежат. Раз, два, да. ну, как это... типа а вот еще... Ёжки, вот. А он еще, а он еще... Ее, нихрена хрена себе тут их, А вон еще, а вон, он, вон он вон, сидит... Вон, вон, вон, смотри, носик Видишь, а да, вот еще... Вот а, не не не не не не некоторые большие птенцы, а некоторые вон из, из маленьких яиц маленькие вылупляются. Вот тут рядышком вот смотри. Вот, да, Пойдемте. А он еще два. Ви Нифига это... их тут О, только аккуратно. много. А, нет, там... Во, пойдем купаться, пока солнышко там. Пойдем. Ой, теплая. Теплая. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Guys, there, confusing I I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions Там яма, наверное, есть. Какой ужас. Баба, давай еще. <смех> Блин, давай еще. Очень странное включение. Леша предложил интересную идею, но не знаю, насколько выполнимы. Будем ли мы это делать, перетащить палатки сюда. Первая причина. Ну, короче, это вообще на самом деле очень странно, но.. Короче, там очень холодно, то есть не в плане то, что холодно, там тенек. И где-то уже в 3 часа дня мы начинаем одеваться. То есть это куртки, кофты и что-то еще, потому что э, прохладно, там все в тени, там нет тепла вообще. И сегодня с утра проснулись, я говнюсь, потому <laughs> очень холодно, хочется почувствовать жару, загорать, купаться, а там даже желания нет идти купаться, потому что ходишь в кофте либо в штанах. Вот, мы пришли сюда покупаться, здесь действительно жарко, здесь действительно печет солнышко, здесь нет тенека. И... Есть мысль перетащить сюда весь наш лагерь, потому что нам отдыхать еще неделю. И то есть, в принципе, возможно. Мысль была какая, но опять же, здесь нужно, блин, подготавливать сначала все для того, чтобы сюда переехать. А, сейчас покажу. То есть, в принципе, здесь есть такие заступы тоже. А я черепаху, нашу. черепаху. А, это ракушка, Максюх. А, что? Это ракушка, и она не маленький ракушонок. В воду жива. Я жива Ну ладно, беги, играй а Здесь... Да. Mm -hmm. Здесь даже по ощущениям У нас голыми ногами ходить практически невозможно Потому что у нас холодный песок Здесь вообще капец печет Здесь реально ходить только в шортах и в купальниках Да? Ну правда, у нас вот так вот не походишь Во-первых, тебя зажрут Здесь нет столько насекомых и там просто холодно. И, короче, здесь есть такие, в принципе, заступы, чтобы, то есть, здесь немножечко вот так по кругу подрубить, чтобы туда можно было комнату засунуть и там спать. Сюда также можно чуть-чуть подрубить и вставить кухню. Вообще все классно. И вид при просыпании, конечно, прекраснейший. Поэтому сейчас есть предложение пойти покушать. Мы будем есть вкусные хлопушки с йогуртом. И пока мы кушаем, мы подумаем насчет рациональности этой идеи. И если да, то мы... Пореступаем. <смех> но это не факт. Сейчас Леша сказал, я бы вообще пошутил, а ты тут это что-то надумал себе. <смех> ну, скажи правду, у нас даже песок не такой горячий. М? Мне тоже нравится. И Максим вот так может ходить купаться, потому что нам, у нас там не покупаешься. У нас, я не знаю, было видно, ну, во-первых, я в другом дне это показывала, у нас там нет песка. То есть, ну, как он есть, но по факту, когда ты заходишь купаться, у тебя вот это вот-вот, вот так вот. Купаться неприятно Мы сейчас оттуда а -а -а! Да, дойдешь, я покажу у нас вот такое вот А здесь, ну вот в этом месте Тина, там вообще прекрасно Ты заходишь, у тебя прям чистый-чистый песок Мама, Это не черепаха, это ракушка А это что такое? Маленькие, на ней были ракушата А можно бросать? Да. Воду? да Да лучше не воду, потому что если она раскрыта, ты на нее наступишь И можно порезать ножку, лучше здесь оставь так что все, сейчас Максим с папой последний раз купаются и мы да. бежим кушать и думать. Ну, хоть какой-то контент покажем. Тут чайка он летает. А еще сегодня с утра не успели заснять. Здесь летали две огромные цапли. Ну, аистов у нас нет, по-моему, так что это, наверное, были цапли. Пойду покажу дальше. Здесь, в принципе, то есть разместиться вообще классно было бы и жарко. И реально мы бы за оставшуюся неделю здесь горели, обгорели. Как мы любим. Здесь такая прям полянка. Здесь походить, мячики попинать, побродить. Вообще классно. Единственный, у Леши возник вопрос и мысль. Мы переживаем насчет ветра ночью. Потому что мы сюда не выходили вечером. Что же будет? Кто его знает? Вот. И в конце недели у нас три дня вообще максимально жарких. Прям прям жарищи, жарищи. Поэтому хочется их прочувствовать на солнышке. И в таком кайфе. Чайик много, много, много. Вот. И это как раз... Такой небольшой проходик с этой стороны, ты можешь пройтись, Здесь можно и погулять, и походить, и здесь и цыплятки, вот эти вот чаята, как я их называю, и болот. Здесь э, эти маленькие, как назвать, не птенцы, уток, но утятки маленькие приплывают. Можно на них тоже поглазеть, посмотреть. Здесь прям такое болото, здесь ночью очень-очень много лягушек квакает. То есть, прям такая прям дикая природа и, короче, интересненько. А там мы в своих кустах практически ничего не видим, ничего не слышим. Вот, вот все, вот нервничают, переживают. А еще здесь летают коршины, они гоняют чаек. Тоже можно посмотреть, Или чайки, наоборот, гоняют коршуны, когда рак. Классно. И пти... птенцов много. Круто. Я, я, я переживаю, что когда Леша потом будет монтировать, не будет видно, какие они и как они классно здесь бегают. Что бегают они вообще прям прикольные, их с далекатра такие маленькие-маленькие. Здесь намного круче, чем в наших кустах. Обалдеть. Еда, наконец. -то. Смотри, какие. Я, блин, случайно только уже их раскрыла. С орешками, с шоколадками, там, с изюмом. Не запеченные. Смотри, там прям Нищие. Кстати, дешевенькие, на удивление, но ну, они там рублей 40 эта пачка. Сто. Сейчас очень вкусно. Будем покупать. Они. Надеюсь, вообще это съедобно. Влазил сейчас в холодильник, до сих пор там лед, так что все хорошо. Может быть, не вкусно. Давайте досыпем Короче, вот одну такую пачку на три порции, нормально. Одна там кокос, папа. -па. Так что все, у нас сейчас мозговой штурм, мы решаем, будем мы переезжать или все-таки отменяем. Тогда от мы меня. его не попробуем, и он стух. Все, приятного аппетита. Мы все-таки, короче, решились. Все, сейчас вытаскиваем все из кухни. Первым понесем кухню. Вот мы все приключения на жопу ищем. Прорубили да. монет <to die. с meta> <Pour с planes> себе место, чтобы пройти. Как маленько, там сколько теперь дров? Ну, чтобы протащить это все. Короче, сейчас все вытаскиваем, как я уже сказал, из кухни. Тащим первую кухню, Притаскиваем, потом тащим шматье туда. Сейчас притаскиваем, устанавливаем, чтобы ее не удуло. Ну да. Мы складывать ее не будем. Чисто колье. Mm -hmm. То есть каркас весь он будет как у палатки. То есть, нам чисто надо будет ее потом растянуть, на оттяжки еще. Да. Так что все, давай, развлекаемся. Так. Лагерь наш потихонечку опустевает, у нас там сначала собирались тучки, но мы все-таки надумали переползать Одну палатку уже утащили, вот меня отправили тут за некоторыми пожитками, чтобы нам не было скучно За музыкой, за попить, Максюху попить, Максим пошел купаться Сейчас покажу, что у нас уже получилось Так, ползем, ползем, ползем Ходить, единственное, очень далеко и переносить все это, конечно, не очень быстро но зато не очень скучно, сидим на месте. Так, вот это вот надо будет перетащить, и это нам все на костер. Папа прорубил проход здесь, потому что просто через кусты лазили, было не очень удобно, поэтому основную массу Леш просто убрал. Максюха там купается в воде, если видно. Он такой довольный, он бегает туда-сюда. Там особо не побегаешь, в принципе, просто потому что места не так много. А здесь он с одного конца до другого конца в воду прыгает и туда-сюда носится. Шлепаем еще, шлепаем. Шлепаем, я уже иду минуту. И сейчас уже будет видно, мы уже полностью поставили кухню. Останется только мебель в нее перенести. И Леша начал подрубать колышки там всякие, веточки под комнату. Вот. Ой, кусает. Мы вот так запрятали ее кустики пока что получается вот такая красота а вон папа рубит да. Кто? что чем я тебя обидела я, хочу сам я же не специально а я... а ты ко мне, я хочу. ну ты еще раз ходишь да. так папа здесь делает тенечек для комнатушки чтобы и мне было хорошо на солнышке, и папа в тенечке прятался и всех все устраивало. Если бы каждый год кто-то бы сюда приезжал, кто-то тут чуть-чуть порубил, мы там чуть-чуть порубили, еще кто-то, то хотя бы один остров был бы в песке. Потому что несколько, много, 10 лет назад <laughs> все вот эти острова, и этот там еще есть, они все были полностью-полностью песчаными, и вот эти кустики были там где-то по пояс и очень мелкие. То есть, редкость вообще была, где кусты, и был прям песок-песок-песок. А, естественно, все со временем все заросло, поэтому... Страшно. Аккуратно веточка валяется большая. Поэтому мы, в принципе... Да? Не сильно жаль. Да? Нам не сильно жалко, в принципе, эти кусты именно поэтому, потому что они разрастаются очень быстро, а это одни из единственных островов, на которые еще ездят люди. И, типа, это классно, прикольно. Вот. Поэтому не переживайте. Все это вырастется, что мы вырубили за, говорю, один год. А вот что у вас получилось. Сдалека, говоришь? Давай, издалека. Я думаю, да, как раз, примерно. Она будет заканчиваться у нас где-то вот-вот. Вот тут, да, и переходить плавно в пуханку. Здесь прям прохладно. Круто? Такой тенетик. Тащим. Получается, да? Тебе нравится? Получается. А Максим тенечек уселся. Пусть это час. Может, полтора. Полтора, ладно, уговорила. Ну, мы прям достаточно много перенесли, я бы сказал. Но осталась только палатка. Мангал, палатка, туалет. Так много еще. Да. Ну, Не, ну мы... Прилично, в принципе. Но, на самом деле, не сильно что-то изменилось. Да. Вот это осталось дотащить. Вон у вливали. Да. Вот. Ну да. Сейчас вовнутрь несем плиту. Да. Короче, разбегаемся дальше. Еще чуть-чуть. Мы переехали. Теперь вот это все желательно разложить. Потому что там, идут дожди. Раз. Держи. Что Держи. Как думаешь, нас будет дождись? Да. Ты думаешь? А я думаю, Это будет. Будет. Сейчас Первым первом делаем палатку. Да. Опять. Ну и, собственно, вещи все. все Отлично. Торопимся, как обычно. Хотя ветер оттуда туда и шанс, что она не принесет. Посмотрим. Будет... Надо поторопиться. -то да. Я надеюсь, нас пронесет, но там льет как из ведра. Ой, какая прибыль. Вот тут да. Да. Ну мы практически все там. А там он на деревню ушел все. Мы везде дожди, а мы такие стоим здесь. А, а когда? Да, мы практически разложили все вещи. Все остальное Это сейчас выходит. дотаскиваем Тихо. на всякий случай. Так. Я думаю... И будет, наверное, все нормально. Тихо. Вот, что осталось трещить. Я зато поедим и потом, да. если все хорошо, продолжим. Да? Погнали. <звучит> По-моему, все налаживается. Там начинает светлеть. С той стороны. А вон там <смех> дикий песок. Мне так здесь нравится. Во-первых, здесь столько всего видно. Yeah. Во-вторых, здесь тепло. Да, и нет каймарова. А он там сначала писался. Мы думали, он сначала на нас пойдет, а он такой оп, в стороночку и туда ушел. Мама, я рядом с вами могу мыть посуду, и мне здесь так нравится. А Максим, смотри, как я хожу. Ты что я делал? Смотри на Максима. Мама, и в столетии я вижу солнце. Угу. Знаешь, какая вода теплая? Ты не представляешь. Здесь 24 на 7 солнце. Ну, не 24 О, на 7. Тоже... Прекрасно. Поэтому мы оттуда... Мам, солнце! Солнце, Максим, зайдет тебя. <связь> Ура! Все пройдет. Короче, пошли кушать. Саш, последняя тарелка. Давай пошли посмотрим, что мы тут. Пока Сашка мыла посуду, все остатки. Вчерашние просто взял, свалил. И нормально паты, грибы, шашлык, сосиска. Папа, Вон, где? где Вон, сзади. Ага. О, так сейчас. что там приятного аппетита. Пойдем быстрее есть. Все, я сажусь, я не могу уже. Я еще, все равно варю уже все. Не надо. Это так было. Ой, мне тут так нравится. Это вообще же какие, Прям вообще. Где, вот. Блин, да то красиво, так красиво. так классно. Я говорю, я а как будто бы беременная. Mm -hmm. Я ела пузо. Вообще капец. И напила, и все. Блин, это так классно. Так красиво. Так солнечно. Только не солнечно. Все, короче, я оставлю туалет. Давай подготовь какое-нибудь место для... Нет, для костра. Да, Все, нет. развлекаемся. Нет тоже. Одевайся. Холодно. И да. хорошо, что комаров нет. Да. Прекрасно. Висячее создание. Пока песенка играет. Сашка снималась под нее. А мы сейчас выдвигаемся да, в, в этом клипе. Смотри, какая туча. туча. Надо, нам я надо катала. подубавить авторские права все-таки. Подготовил место для костра, подготовил место для еды, жаренья. <сосы> Сделал туалет, копал его, там прикопал. Уже вот. А <сосы> сейчас мы идем доставать чипап чичи. <сосы> <сосы> Грибочки. Грибочки помидорки, потому что их больше нету, и нести дрова. Да. Все. Let's go. Из нашего старого лагеря. Так, надо мне от взять. Эй! Здесь круче. Пойдем. Вообще да, намного круче. круче. Мужики мои. Эй, Мужики мои. Эй. Здесь, кстати, тоже можно классно с палаткой встать, но здесь э, заход в воду не очень. Иди в кучу, клади к папе. Надо тоже какой-то вклад-то принести, что ли? наверное. Чем занимается семейка Кошевых вечером четверга? Твоя песня, любимая. У нас там целая гора еще. О, какая красота у меня. Сейчас будем собирать вот такие ветки везде Лешка ищет покрупнее Собираем И все это в костер Собираем, и тут такие палочки И папа кричит, тут что-то гнездо Так что мы идем смотреть идем. Вот, я думаю, что это гнездо какое-то Непонятно, Давайте мы не будем разрушать. Да, давай оставим. Если это внизу, то классно. Если нет, то пусть лежит. Да, пойдем дальше. корешки то хоть у боги оторви. Сын, старик, как старается. Спасибо большое. Ничего себе, ты, Максюха. Держи. Да. Держи. Спасибо, это букет? Ну, будет букет. Пойдем, папа еще одно гнездо нашел, можно посмотреть. Мама, возьми тогда. Все, красота. Мама, ты видел? Пап, покажи нам гнездо-то. Мама, ты видел, какой герой? Столько веток прилетает. Вообще герой. Где гнездо посмотреть, нам показать? Здесь, Здесь, Здесь было. Вон оно, вижу. М -м. Вот оно, пап. Вот М -м. еще одно. Это что за гнезда такие? Да Это, а, Это очень странные. А почему они такие в веточках? Вижу. Странные. Пойдемте ветки собирать Да. Вижу. Да. Ага. Пришли в наш старый лагерь. Наконец-то. Да, да наконец-то. Папа, там что-то вовсю. А посмотрите, сколько по веток собирает. Угу. второй раз. На качелке. Это уже было срублено, это я А я вижу, вот сухо Что ты взял? Помидорки Грибочки А зачем две пачки грибочков? А, две сразу? Ну давай а, мам, вот Итоги нашего похода Все замученные, все уштавшие а утки. По-моему, вам шестой годик, молодой человек Мы натаскали вот сока И вот Тебе шестой уже. О, они еще будет как раз от комаров. Так, а я сейчас буду разводить. Я хочу помочь. Вот так вот как-то разводится костры. Сначала поджигается скомканная бумажка, потом веточки, потом палочки, потом бревнышки. И все, костер горит. Я не знаю, как уж не Папа, поможешь? Пожалуйста. Как ты мне обещал. У нас тут уже вечерок. Мы с Максюхой попиваем чай, кофе. Я правда, а я, что, не я правда я правда, Поп... пил Поп... уже. Попивай. Сашка там мутит рецептик. Сколько у нас времени вообще? Время, кстати, мало. Без 20-10. Почему рано мы вчера так же начали? Да? У нас моросит грибочки. небольшой... Сегодня большие грибочки. Да не ужарится. Что-то моросит небольшой дождь. Ну и мы, если что, на крайняк, он прям это, зонт разверну, прям под зонтом Все, сделаем. Сейчас будем грибочки мариновать. Сегодня еще есть укропчик. И соус наш любимый. сделает чеснок, майонез и укроп. Yes, Наконец-то прошел. О, свет. Интересно, до какого состояния они уже? Ну мы же такие делали раньше, всегда такие средненькие. Это потом уже начали на маленькие переходить, но маленькие прям вообще как семечки, неприкольные. А вот такого размера мы всегда делаем. Чеснок, майонез, укроп и соль и перец к жарке готова посуда мытье у нас отменилось, как-то что-то зашла руки помыть и очень-очень холодно поэтому я завтра с утра все помою поэтому сейчас мы идем делать красивый красивый костер греться жарить чевапчики чуть из индейки и грибочки у. а еще мы начали смотреть рапунцель мы досмотрели тачки начали смотреть рапунцель так что Пожарим, будем смотреть или пойдем в кроватку и Максюха, как обычно, минут за 20 вырубится. Папа будет Что-то такой сильный ветер поднялся, что аж палатку шатает. Мне стало немножко страшно, плюс холодно, и мы убежали в палатку. А папа сейчас собрался делать грибы, которых не видно. Но папа прибавит яркость, как обычно. Костер даже не работает. А, пошли. Пошли в тепло. Ну, Конечно, ну-ка. Ой, завтра нам тут убираться и убираться. А. Ну, мы что, будем без папы мультик смотреть? Он так на нас обидится, так уже нельзя. Да. Надеюсь, что будет очень Я вкусно. Islands. Не yeah. получилось там поснимать, было темно. Темно, ветер, короче, а. аж, завтра будет хорошая погода. Горячая что ли? Или что? Горячая. Ну, вот это ты давай, солнце мое. Вот, что у нас like вышло. <that. see that song> <the> Mm -hmm. Очередной раз, в сотый раз, приятного аппетита. Скажешь? Делал. Грибы <сосные> Чего скажешь? Мы первый раз такое делали. Грибасочные. Чего? Соусын. Ой, э, сос... острый. Да. Что уж не острынье. Он немножко маску с их мешком. <сосы> Они Чего? практически не соленые. Это единственное. Да. Mm -hmm. А ну так ладно. нормально. Грибочки топ. Сос, О, включаем, пахнет, да, вкус, пахнет вкусно. Соус и вместе с этим совсем. Угу. Что, включаем, смотрим? Да.